я доктор не болит расскажу вам как понять что у человека туберкулез органов дыхания когда палочки коха начинают размножаться в организме появляются симптомы заболевания человек чувствует слабость головную боль у него пропадает аппетит он начинает худеть появляется потливость особенно по ночам температура тела может повышаться до 37 37 с половиной градусов симптом на который нужно обратить особое внимание, это кашель более двух недель. Очень похожи на признаки простудных заболеваний, не так ли? Поэтому, как только вы заметите эти симптомы, обратитесь к семейному врачу. Он назначит необходимые обследования и поставит диагноз. Чем раньше выявить туберкулез, тем лучше он поддается лечению. Современная медицина позволяет полностью вылечиться от этого заболевания.